Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября. Дорогие зрители, в начале недели Луна будет находиться в знаке рыб в фазе полнолуния. 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе рыб произойдет полнолуние. Это полнолуние может оказать значительное влияние на рыб, дев, близнецов и стрельцов. Наряду с этим... Данный период может подействовать на всех нас с точки зрения сферы чувств, потому что при Луне в фазе полнолуния имеется общая тенденция роста нашей чувствительности. Могут повыситься наши творческие способности. Мы можем проявить больше чуткости к окружающим. Также возрастет чувствительность и обидчивость. Это благоприятный период для того, чтобы заняться духовными и спиритуальными темами, благотворительной деятельностью, искусством. Взаимодействия между Венерой и Нептуном будут повышать творческие способности и чувствительность в этот период. Этим можно воспользоваться положительным образом. Меркурий будет продолжать свое движение по знаку весов. Это дает положительной энергии воздушным знакам. Мы можем воспользоваться продвижением Меркурия по знаку весов для достижения наилучших результатов от контактов, переговоров, тем сотрудничества, партнерства, дипломатии, правовой области. Венера продвигается по знаку Девы, оказывая благоприятное влияние особенно на земные знаки. В сфере взаимоотношений могут возрасти требования, в особенности долгосрочные ожидания. Позиция Венеры в Деве может оказать благоприятное влияние на вопросы, связанные с деловым сотрудничеством и деньгами. 12 и 13 числа Луна будет находиться в Тельце и положительным образом взаимодействовать с Венерой. Вследствие этого данные даты можно использовать благоприятно как для чувственных, так и для материальных вопросов. В конце недели 14 числа Марс покинет знак Скорпиона и перейдет в знак Стрельца, дорогие зрители. Это поспособствует более оптимистичному использованию энергии. Может повыситься наша жизненная энергия и мотивация, которую мы сможем использовать для занятий спортом, на дела, связанные со средствами массовой информации, на правовые вопросы. Продвижение Марса по знаку Стрельца до 27 октября окажет наиболее благоприятное влияние на огненные знаки «Овен», «Лев» и «Стрелец», в этот период они могут почувствовать себя более предприимчивыми и оптимистичными и сделать важные шаги в жизни. Дорогие зрители, таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также просмотреть видеопрогнозы для вашего солнечного и восходящего знаков. Всего доброго!